записываем короткий гайд о том как не нужно играть претендентом блять на моргане наху которая, блять не смотрят гайды свонга блять какого-то хрена контент нахуй, 300 q блять попался мне чалик наху 83 метки блин оказывается лютый моргана мейнер у него винрейт 72 и 5 и что то у нас не получилось. Вот не получилось, игра с пацаном, блять. А знаете, наверное, почему, блять? А ответ простой, блять. Он не собирает Леандри. Как мы высчитали, он на пару с саппортом, который помогал ему на драконе, блять. У него было эхо-людэ на какого-то хрена, да? Это топ-сервера, гений игры, блять. Антихил, ботинок на КД. И он забирает дракона аж целых 20 секунд. Ебать, а шо ж не получается с объектами? А может нужно просто, блять... Уметь правильно играть на Моргане, смотреть, например, гайды Свонга, ну так, чисто для реализации, рандом на, седьм... рандом на седьмом, да, а вот этот покемон шестой номер 83 метки, совершенно верно опиздал, вот это скид, мы сейчас запишем видосик, выложим его на YouTube. и пусть посмотрит нахуй, насколько, блять, нахуй разница, блять, в понимании игры Свонга, блять, да, и вот этих вот кибератлет, блять. Что такое мучение Леандри? Ну, действительно, что это такое, блядь? Тем более, Маргана второй скилл, блядь, урон, блядь, увеличивающийся от недостающего ХП, процентальность урона, блядь, от Леандри, блядь, системати систематичность откодешивания, бла-бла-бла. Давайте же посмотрим, блядь, что ж, ж с этим не так, блядь? У него был девятый уровень на драконе, блядь, да? Ероль, да я вообще молчу, что он там забирается Так же самое, секунд за 15 Мы берем седьмой левел, как мы это уже тестировали Я уже просто зарел, я хочу уже просто записать это видео Честно скажу, признаюсь У меня жопа горит Жопа горит от супер блин Ждем дракона, блять, и показываем, как забирается Одиннадцатая секунда, двенадцатая Мы начинаем, блин, смайт, похуй Шестьсот хп смайт Стоим дрочим, блин 26 секунда, блин, я заберу объект Может чуть-чуть раньше, потому что смайт чуть раньше прожал ну, вообще, 26 секунда, 15 секунд на объект, 26 секунда, блядь, ГГВП, блядь, и один всего лишь предмет и седьмой левел, блядь, нету ни ботинков на КД, блядь, нету ни хрена, так что смотрите гайды Свонга, блядь, Они вот эти вот, нахуй, бать, я топ сервера, шестой номер, винрейт, 72, да ты помойка, блин, фу, сука, токсик в эфире, блядь.